Всем привет! Это канал Scale Journal и небольшой обзор очередного приобретения. Сегодня это китайская копия гравера Dremel из магазина Banggood. Ссылка, как всегда, есть в описании видео. Ценник на момент записи примерно 1700 рублей или около 26-27 долларов. Пришел он вот такой вот картонной, достаточно жесткой упаковки. Внутри у нас идет сам гравер. Визуально сделан достаточно добротно. Ну естественно надпись здесь не. Демил. Есть крючок для подвешивания. Регулировка оборотов. По характеристикам у него от 10 тысяч до 37 тысяч скорость. Сюда подходят насадки и сверло диаметром 3,2 мм mm основания у нас в коробке идет инструкция небольшая. Ну, она, естественно, на английском языке. А также ключ для смены насадок, две самые простые насадки. И это, я так понимаю, что запчасти к электромотору. Сейчас попробуем включить его, ну и просто для демонстрации, насколько он шумный. При использовании подобного инструмента не забывайте о соблюдении техники безопасности. Обязательно используйте защитные очки. Да, длина провода здесь порядка полутора метров. Это у нас первая скорость. Ну, работает относительно не шумно На первой скорости. Вторая. Третья четвертая и пятая что хочется отметить, работает достаточно ровно биений здесь не чувствуется надо пробовать инструмент в первую очередь я хочу сделать с помощью этого инструмента себе пробойники для листьев. Фотография будет э, на экране, что я примерно хочу сделать. Обязательно как сделаю покажу. Область применения этого инструмента в моделизме ограничивается в основном вашей фантазией. В принципе на этом свой краткий обзор такого интересного инструмента я заканчиваю. Если у вас какие-то дополнительные возникли вопросы по поводу данного инструмента, пишите в комментарии. На что смогу, отвечу. Всем спасибо за просмотр. Пока!